Я приветствую вас друзья сегодня у нас факт по программированию за номером уже 30 на сегодня у нас раз два три вопроса давайте переключимся на 1 и в общем то начнем отвечать Итак, вопрос номер 136 звучит следующим образом. В одном из предыдущих видео вы сказали, что нужно разделять фронтент и бэкенд, чтобы были разные репозитории, это значит два хостинга. Ну, во-первых, это я не сказал, я, я предложил это разделять, да, то есть на самом деле для чего это делается? Если у вас одна команда, и они ведут фронт-энд и бэкенд, то какой смысл это разделять? Это, во-первых, во-вторых, если у вас две разные команды, или одна, допустим, ваша, другая на аутсорсе, то, конечно, это нужно разделить. И давайте сведемся к тому, что у нас все-таки есть какие-то тенденции ну, движения да, в сторону микросервисной архитектуры, и э, теоретически существует вероятность, что у нас э, и фронтенд, и бэкенд будут развивать разные команды, или разные даже разработчики внутри одной команды, неважно. Чтобы они друг дружке не мешали, предполагается, что собственно говоря, у фронтенда и бэкенда будут, собственно говоря, разные солюшены, э, в, в которых может быть э, разное количество проектов, разные репозитории, в которых это будет solution храниться. Соответственно, у каждого репозитория может быть, свой CICD, то есть система доставки контента до конечного потребителя. Ну и я же говорил, что может быть разная службы поддержки, которые фронт фронтенд будут поддерживать. Но это как бы уже нюансы. Соответственно, у бэкэнда все то же самое. И таким образом получается, что у нас CICD может выкладывать... Ну, теоретически существует вероятность или даже возможность, чтобы CICD, то есть система доставки, выкладывал это один репозиторий в разные места, я такие реализации видал это не хорошо, не плохо, это немножко посложнее и с точки зрения настройки, с точки, с точки зрения поддержки самой инфраструктуры Ну обычно делается один CACD, один репозиторий, грубо говоря по отслеживанию каких-то веток, запускается через триггеры, через специальные механизмы автоматическая проверка, тестирование, публикация в общем, это нюансы, поехали дальше то есть предположим, что у нас есть два разных репозитория, которые могут выкладывать это, собственно говоря, на хостинг. Теоретически у нас это может быть один хостинг, но таким образом нужно предположить, что у нас два этих фронтенда и бэкенда, два сервиса, два объекта могут между собой каким-то образом общаться. И теоретически фронтенд может быть на одном IP-адресе, у него порт может быть 80, а, собственно говоря, бэкенд может быть на другом IP-адресе и у него порт может быть 80 или еще какой-то другой порт. Теоретически это может быть один IP-адрес, но у них может быть разные порты. И тем не менее внутри, независимо от того, какую конфигурацию выберете, у вас с front и backend будут между собой общаться, используют эти вот IP-адреса. Это первый вариант решения, который, в общем-то, я предполагал, когда говорил, что он может быть разный. Дальше можно говорить о том, что у нас может быть несколько хостингов, например, два. Под хостингом я понимаю здесь, ну, например, там, рек.ру или э, э, ник.ру, да, или какие-нибудь там, э, э, ну, в общем, неважно. количество хостингов на самом деле разные. И суть вводится к тому, что он может быть как Windows хостинг, так и Linux хостинг, так и, в общем-то, и веб-хостинг, когда только ваша папка в доступе, так и целый WDS, то есть здесь, да, как он... Неважно. <смех> Забыл, как называется. То есть, когда выделены дедикатед-сервер, который, собственно говоря, может внутри, которого вы можете настроить разные варианты, в общем, публикации ваших CI-CD из разных репозиториев. То есть, суть сводится к тому, что все равно нельзя, чтобы фронт-энд и бэк-энд, которые лежат в разных репозиториях, публиковался в один и тот же IP-адрес. они не смогут просто между собой общаться. В противном случае никакого разделения не будет. Это будет один, собственно говоря, проект, в который будет выгружаться и подключаться сам к себе, грубо говоря, да, если так можно выразиться. Ну, а если это будут разные, тогда им нужно как-то между собой общаться, и это общение будет происходить на уровне IP-адресов, на уровне даже... Если хотите TCP IP, то есть более глубокий туда, да. вот если погружаться в подробности. Но это, собственно говоря, не важно. Если говорить про хостинги разные, то у нас так или иначе сидим, могут публиковаться на разные хостингах. Это опять же дает некоторую гибкость. Вы можете в любой момент поменять хостинг не весь, то есть, перенастраивая все CD для всех ваших проектов, для всех ваших микросервисов. В данном случае их два. А каждый можете настраивать конкретно под новый хостинг. Что-то понравилось на новом, Frontend там лучше работает, переключили. Ну, в общем-то, если говорить про то, как это может работать, так может работать именно таким образом, как вариант. То есть тут появляется гибкость, да, сложность, потому что, в общем-то, настройку инфраструктуры вам придется делать, ваши девопсы, ну или вы в роли девопсы должны быть немало поработать, но тем не менее это вот примерно как-то так. Ну и вопрос номер 137, насколько сильно медиатор замедляет проект, нужно ли его вообще использовать. Ну, друзья, на самом деле я уже не раз говорил, что медиатор это еще одна прослойка между вашими данными и, собственно говоря, интерфейсом пользователя. Это вот если совсем грубо абстрагироваться. То есть, грубо говоря, если вы идете в базу данных, берете какие-то данные, начинаете их обрабатывать. Ну, для этого вам нужно, допустим, entity framework, который сам по себе дополнительная прослойка теоретически если упростить все то можно сказать следующим образом вы на UI нажимаете кнопку UI отправляет на бэкэнд какой-то запрос, этот запрос контроллер или веб-пейдж или просто там, я не знаю, какой-то хендлер генерирует какой-то объект, например, у SQL Connection выполняет его запрос непосредственно в базу данных, возвращает результат и рисуется на UI вот в эту прослойку можно запихнуть большое количество прослоек, если так можно выразиться которые будут где-то упрощать, где-то, может быть, у, ну, ускорять вряд ли, да, замедлять в любом случае проект, а упрощать разработку до сто процентов. Например, Entity Framework или там любой другой ORM, который является непосредственно посредником, да, простите за колонку, между вами и, то есть, между бэкендом, да, то есть конечным, допустим, API, да, и базой данных. То есть вы, на себя ORM берет функции по кэшированию, функции по сериализации, десериализации, отслеживанию в общем полученных объектов из базы данных. Ну, много чего делать. Так вот, медиатор это одна из прослоек, которая позволяет вам ну, смотрите, тут, если честно говорить, на самом деле много чего он позволяет, и этим просто нужно уметь пользоваться. Понятно, что внедрять медиатор ради медиатора, ради какой-то прослойки особого смысла нет. Теоретически существует вероятность, что э, на простых сервисах вам это вряд ли потребуется. Речь идет о том, что такое понятие, как DDD, думаю, древний дизайн, она подразумевает э, сложные проекты, да, то есть DDD натянуть на простой проект, во-первых, смысла нет, хотя и натянуть на самом деле не просто для того, что Потому что для того, чтобы реализовать его основные аспекты этого DDD, Думайдринг да, нужно будет приложить немало усилий и доп написать дополнительную гору кода. В сложных объектах эта гора кода уже существует и DDD позволяет, ну так сказать, э стилизовать да, разработку, да? то есть она не конкретно говорит, вот пишите здесь вот это, потому что это большая абстракция, а она как бы приводит к определенному стилю разработки, выводит в какие-то рамки разработчиков, в том числе и не только разработчиков, но и системных аналитиков. Это позволяет своим образом масштабировать в будущем приложение, которое подается управлению. Так вот, медиатор на самом деле... Самый простой проект и медиатор не требуется. И да, медиатор действительно замедляет проект, но как минимум вам потребуется больше кода, потому что нужно будет реализовать и во-вторых, у вас не будет востребованы те фишечки, так сказать, которые этот медиатор предоставляет. медиатор свой пайплайн, который очень четко может масштабироваться в разных ипостасях. Это Начиная транзакции, заканчивая там систему логин, то есть вы можете вклиниться в пайплайн и подменить его своим собственной обработкой. Это может быть как часть бизнес-логики, хотя на самом деле не очень рекомендуется вот в этот пайплайн втыкать бизнес-логику, но дополнительной обработки всегда «за». В общем, еще раз отвечая на вопрос, насколько сильно замедляет. Нет, не сильно. То есть, те плюсы, которые он дает, они значительно выше, чем то, насколько он замедляет. По моим подсчетам, по моим тестам, медиаторы замедляет. То есть, один запрос в среднем 60-90 миллисекунд занимает на обработку. Ну, опять же, в зависимости от сложности запроса, но... Если все запихнуть в медиатор, начиная там от логирования и кончая там, допустим, транзакционными какими-то обработками, да, это будет больше замедления. Если просто чистый запрос выполнить, вы практически не заметите его присутствия. 20-70 миллисекунд на один реквест, в общем-то, как бы, ну, с учетом того, что это кэшируется, это, в общем-то, ни о чем. Нужно ли его использовать в зависимости от того, какого большого размера ваш проект насколько сложна в нем бизнес логика как вы собираетесь масштабировать ее то есть какие будете выбивать дополнения как часто в общем медиатор позволяет улучшить масштабируемость или возможность масштабируемости проекта а на простых проектах его естественно использовать не нужно другое дело что все простые проекты иногда перерастают большие но это уже как бы отдельная песня мы ее будем петь потом Итак, вопрос номер 138 э, звучит следующим образом. Говорят, что eventual consistency это зло для пользователей. Верно? И почему? Ну, друзья, на самом деле eventual consistency это такой интересный паттерн, который который, в общем-то, работает по общему признаку. Давайте так, смотрите, Веншинг Consistency для примера я могу вам привести такую штуку, как DNS, то есть Domain Name Service. Это когда у вас много компьютеров во всем мире, их миллионы, миллиарды, да, и есть такая Domain Name Service, которая отвечает за преобразование IP-адреса в название, так как удобно читаемое для пользователя. Например, kolobonga.net, у него свой IP-шник. Если вы наберете IP-шник, вы попадете на тот же сайт, если вы наберете название колобонга вы тоже попадете на тот же сайт но вот этот вот сопоставление айпишника и с именем это как раз вот dns сработало и разрешило передать в общем-то ваш запрос на нужный сервер на нужный IP адрес Суть сводится к тому, что в мире много айпишников, много, собственно говоря, всяких придумывателей, названий для этих самых серверов, сервисов или адресов интернетовских, и как только у какой-нибудь компании эти, собственно говоря хост провайдеры, они э, находятся в разных странах и нельзя одномоментно прописать нет для всех серверов во всем мире, поэтому это происходит в одном месте, а в дальнейшем на основании правил invention consistency, это, вот, это запись о том, что нет появился в сети, зарегистрировался, да, как IP как IP для такого-то сервера, для такого адреса оно потом разносится Постепенно по всем DNS серверам И, собственно говоря, на это уходит достаточно большое времени Ну, с учетом до да, современных скоростей Это достаточно быстро там 24-48 часов И это автоматически зона, так называемая Которая, dotnet, net, она передается на разные зоны DNS И там прописывается этот адрес То есть, приходит согласованность в конечном счете то есть все в любом точке мира наберите колобонга нет, вы пойдете на мой блог и если это было допустим я только вчера зарегистрировал колобонга 1.net то это может быть доступно только в том месте, где зарегистрировано. Постепенно будет растягиваться по всему В общем, я ухожу в дебри, давайте остановлюсь. Итак, Venture Consistency ⁇ это согласованность в конечном счете, которая, в общем-то, влияет на то, что не везде и не всегда данные будут актуальны. Давайте немножечко на комиксах попробую объяснить. Если у вас нет Venture Consistency, у вас есть бэкенд и фронтенд, вы нажимаете какую-то кнопку, ну, например, как там, создать ордер, вы видите перед собой такую как бы, анимацию, ну или, например, такую анимацию когда вы что-то там загружаете, то есть от фронтенда до бэкенда летит а, буквально запрос, и пока он летит туда обратно, вы видите вот эту анимацию, которая говорит о том, что вам нужно подождать, потому что идет загрузка. Есть а, здесь плюс, а, а, потому что они какие-то взаимо а, комбинации, коммуникации между микросервисами нет. То есть, фронт-энд отправил на бэкэнд, здесь никакого зла для пользователя нет, потому что микросервисов мало, или, собственно говоря, один бэкэнд это и есть микросервис, грубо говоря, если уж так абстрагироваться от микросервисной архитектуры. Когда есть eventual consistency, то и таких микросервисов, которые обслуживают ваш один запрос, их может быть два, может быть три, может быть еще больше. И таким образом, когда вы кликаете какой нибудь выполнить команду на микросервисе один, то, собственно говоря, говоря, все вот эти вот микросервисы начинают между собой общаться. Ну, я не буду вдаваться в подробности, по какому принципу они общаются. По разным протоколам, HTTP, RPC, там, неважно. Теоретически они между собой общаются и данные передаются из одного в сервис в другой. Это что касается запросов. И, в частности, по консистенции, то есть, консистентности базы данных то есть если у вас в одном месте ордер сохранился, то он должен передаться в другую базу данных например согласовать на складе что-то, чтобы под этот ваш заказ подготовили собственно говоря, ваша база данных и таким образом, зло это для UI только потому, что вы не имеете доступа к этому микросервису или у вас просто этого UI для микросервиса и микросервиса 3.2, его просто не существует и вы просто не знаете, насколько когда будет ваш готов заказ или частным примером этого может быть то, что вы, например, заходите, ну, например, на госуслуги, да, нажимаете кнопку там с, с, получить справку, чем там с пенсионного фонда. И так как там, э, задержу, за... Стоп. И так как там э, задействовано много всяких сервисов, которые внутри делают расчеты, там какие-то передачи, что-то там обращения, там, я не знаю, много чего, то вы не получаете сразу этот файл, который там загружается впоследствии на ваш сервис с этими данными, а вам выдают сообщение, что вам будет отправлено на почту, когда будет этот готов. Это, этот файл готов, и, собственно говоря, или ссылка будет на его скачивание, или там прислан уже сам файл. Но суть сводится к тому, что это как бы такая отложенная, да, то есть, то есть eventual это как бы отложенная, грубо говоря, комбинация каких-то манипуляций на сервисах или сервисе, связанных с другими работами на других объектах взаимодействия то получается что вот один из вариантов решения этой проблемы это как раз просто перестроить свой интерфейс и, и, и, и принципы работы вашего приложения ну например в чем зло зло как раз в общем, подытожим, да, в чем зло? В том, что пользователь не видит внутренности и работы, которые могут выполняться отложенно. Ну, например, создание ордера или, допустим, делаете какой-нибудь заказ гостиницей. Ну, букинг, он такой, что вы не просто вылетаете в какую-то гостиницу, вам нужны билеты, вам нужны там туры какие-то, и для того, чтобы согласовать все вот это вот в одну цепочку, вот это вот все как бы делается в согласованности в конечном итоге, когда все участники этой цепочки подтверждают свое, собственно говоря, намерение о том, что будут обслуживать вас в процессе этой турпоездки и в конечном итоге вы получаете да галочку что все подтверждено но опять же если вы это будете ждать в реальном времени это может занять время и это зло да то есть когда пользователь просто э, привык э, в частности с версии web 2.0 так называемая э, есть высказывание, когда пользователь сразу получает на клик ответ от сервера, и раньше это выводилось в реальном времени, вы получали данные, а потом вот этот Web 2.0 ввел такое понятие, как там отложенная загрузка, то есть вот этот вот AJAX, вот этот так называемый AJAX контролы появились тогда ну и правда было давно, и пользователь привык, что по нажатии кнопки какое-то действие происходит, и это как бы нормальное человеческое решение что если он кликает, кликает и ничего не происходит значит зависло, но в общем-то сейчас это как бы Приучили пользователя, и это теперь зло, потому что кликнув на кнопку, нужно пользователю знать, что это где-то будет готово через некоторое время. В общем, зло в том, что нету одномоментного, моментального ответа от ваших действий. На, в общем-то, на ваши действия ответ придет позже. Варианты решения, как я уже сказал, это перестройка архитектуры например, если вы загружаете какой-то файл который должен формироваться на разных серверах с разными доступами, допустим, там, с разными проверками, то нужно пользователю просто в UI да, сказать, что вам будет прислана ссылка и вы потом скачаете, или например, что подтверждение придет вам электронная почта, зайдите в свой кабинет или ваш заказ будет выполнен ну в общем, вы понимаете, наверное, о чем я говорю я очень надеюсь, что понимаете Почему зло? Потому что не сразу, потому что в конечном итоге согласованность может занять какое-то время, и пользователь обычно не ждет. Почему еще зло? Потому что реализация вот этого процесса, она сложнее. Но чем сложнее коммуникация между вашими микросервисами, тем сложнее их поддержка, тем сложнее реализация Это для пользовательского понимания на UI. И решения, как я сказал, бывают просто нужно пересмотреть принципы построения вашего интерфейса и пользователя подготовить к тому, что на некоторые штуки он должен ждать. Есть, в общем-то, и другие варианты, когда перед тем, как выполнить запрос, выдается сообщение, что ваше там, решение будет там, займет определенное время, если хотите ждать, ждите, если нет, в общем-то, Получите уведомления. То есть, если пользователь говорит да, хочу ждать и сидит там 7 часов, ждет перед экраном монитора, получает ответ, рад, готов. В общем, вот тут как бы eventual consistency тут перекладывается на плечи пользователя, хочет ждать, пусть ждет. Ну и, наверное, на сегодня это все. Я вам напоминаю, что для того, чтобы получать уведомления, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, поставьте лайки, если вам видео понравилось. Ну, в общем-то, особое спасибо, конечно же, нужно сказать спонсорам. Благодаря вам, в общем-то, этот канал существует. И есть у нас телеграм канал где у нас есть интересные опросы, есть интересные задачки. Я думаю, что если вы подключитесь, посмотрите, и вдруг вам понравится, то, в общем-то, welcome. Достаточно сканировать QR-код. Ну и на этом, наверное, все. Буду с вами прощаться и пишите правильный код.